Давно хочешь зарабатывать в интернете, но кругом сплошной лохотрон? Прямо по ссылочке в описании, переходи на сайт и учись зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете с завтрашнего дня. Ссылочка есть в описании. Там нет вещей, которые пользователи могут передавать друг другу. Насколько я понимаю, там даже в подарок нельзя ничего купить. И на всяких левых сайтах услуг по героям Шторма не предлагает сейчас никто. То есть я не видел. А, есть там игры типа hardstone где предлагают прокачку аккаунтов или там ботов но мало кто будет покупать боты и мало кто покупает прокачку аккаунта то есть э, количество людей которые потенциально хотели бы купить красивую вещь э, в доте она намного больше чем количество людей которые потенциально хотели бы там прокачать ммр в доте ну, это как бы просто статистика то есть то же самое в героях шторма нет возможности для монетизации то есть никак конечно вы будете иметь какие-то деньги с партнерки youtube конечно может быть у вас будут пять какие-то там около Околотематические проекты. То есть какие-то голдселлеры, может, да, там по другим близким играм, потому что в Warcraft худо-бедно, но есть какой-то рынок, там есть хотя бы рынок золота и рынок всяких маунтов, да, которых можно там покупать, обменивать и что-то еще. Как бы это плохо реализовано, намного хуже, чем в стиме, но рынок есть. Поэтому нужно обращать на это внимание. Вот. Ну и сравним такую игру, типа Dota, да, в которой рынок есть, с игрой, в которой нет ничего. То есть, ну, условно, какая-то офлайновая вещь в которую ты играешь один, и там ничего нельзя купить, кроме коробки с игрой. Ну, пусть это будет Fallout New Vegas. Все круто, но заработать на это будет очень сложно. То есть, ну, кто... Какие-то магазины сувениров, их очень мало. Какие-то футболки Fallout, их не очень круто будут покупать. То есть, если ты выбираешь между несколькими играми, нужно всегда выбирать игру, в которой потенциально больше рынок, больше разных проектов, так или иначе, подвязанных к ней. То есть, там, если это Minecraft, то это могут быть сервера. На рекламе серверов можно подняться. То есть, нужно все равно смотреть в сторону денег. Uh -huh. И здесь есть второй момент, да. Второй момент заключается в том, что есть тематики, на которых клики стоят дороже, и в которых трафик стоит дороже. То есть, условно, люди, которые хотят купить квартиру, да, uh, в каком-то конкретном городе, они стоят намного дороже, как uh, трафик, да, потенциальная аудитория, чем люди, которые хотят поиграть в доту. То есть, ну, очевидно, что геймеры их можно монетизировать, но они не платят таких денег то есть человек который хочет купить квартиру у него там есть на руках там условно 2 миллиона рублей а то и больше в зависимости от города и он хочет их куда-то вложить соответственно рекламодатель потенциальный там риэлтор да человек который будет продавать квартиру он готов допустим купить такой клик ну вот в гугле там клики доходят до 300 400 рублей может быть даже выше то есть я вот когда мы занимались коттеджами с моими партнерами у нас клики мы покупали по 120 рублей ну потому что там реально человек вводит допустим купить коттедж